Сколько времени? 7.30 сегодня в школу. Ну ладно. Так, пойду. Так, Сухань пишет что-то. Он на крыше. На какой? Я что, Экстрасенч? Ладно, примерно догадываюсь. Глупый Сухарик, я за ним проследи. Привет, никого не потерял. Тебя. Меня потерял? Да и нет, вот. Ты не терялся. Пришла Хризалис. А Она с... создала тысячу монстров, вселила в них акумы и почти разрушила весь храм. Мы успели спасти. Ну, извини, у нас были проблемы получше. Ты когда я позвонил, тут вот появилась какая-то злодейка, неизвестная, я вообще не знаю, как. Вот, он даже не представил. Мы ее закрыли. И она бах исчезла. Мы не знаем, кто это был Синтимонстр или Злодей. А вы сейчас где вообще находитесь? Куда вы сбежали? Да, не можем разглашать. А, вы не можете Там это да. рассказать, даже мне. Да. Я бы Ага, вы, это... на... вы находитесь в этом городе? А, ты же не мне можешь не не Ладно. Ладно, ок, без проблем. сенса -монстр, до сих пор остались в храме хранителей. Да нет, их, наверное, она уничтожила. Зачем ей что там делать? Никто не пострадал с хранителей? Нет. Не были серьезно. некоторые... Но мы успели их тоже спасти. Что это, что это за? Классики. Ладно. Причем, наверное, заняться ничем? Классики. Шахматный, угу. Так, вот ну, извиняю, я не смог прийти на помощь, у нас своих было проблем по горло Да. Вот так вот. Владненька, ты меня не видел. Мы с тобой не общались. сиди к своим. Так все, давай. Да срочно. Ну привет, хранитель. Ты кто? Рязали? Бейс, панцирь? Я не отдамся тебе. Что? Нет? С твоим чем уже было точно так же. Я, я создам еще одну. Давай, что создам... ты создашь? Ничего ты не создашь. Тревога супергероям. Срочно тревога всем. Нет, какой амок? Никаких амоков. понимаешь? Нет никаких. Нет. Какая матчевая Какая Нет, не смей! Отгонять ее, герои. Пока хрен находится! Шла туда хрен Рано или, поздно, пан. Рано или поздно, панц... Рано Нет, нет, вдох. он летит сюда. Не дайте... Когда я передам шкатулку, я истракиваю. Не Муточка дайте подойти можете, к муточку Я муточку. подойду и, сам, и сама сломаю панцирь. Нет. Разбираемся с этой маткой. На. Я поиграю в футбол с своим щитом. С собой поиграю. Ловить ее. Она чё, передвинула чё? щит или мне кажется? Чё? Мне кажется, она его чё? передвинула дальше. У нее хватает сил на это, ладно. Я вообще передвину дальше. Разберемся с этой маткой пчеломаткой. Ещё чуть-чуть, я, я сломаю твой быть... панцирь, жалкий держите хранитель. Держите кто-нибудь возле хранистер и остальные справятся. Не справятся. А даже если справятся, у меня есть хранит. Харьдин. Хороший план. хранителю. Ха, лизались. Вот, вот твой Хорошо, конец. я создам другого сентимона, сред тех, кто уничтожили храм хранителей. Мы их не боимся. Они уничтожили целых храм-хранителей. Хранители просто сделать еще не смогли. А мы сможем. Мой прекрасный Амок. Нет. Воссоздаемое творение. Хранители, что там? Ещё еще одна пчеломатка. Челоматка, я тебя усиляю. Миря. Не Данил... Штойко... что, за... что, Какой... угу. что это за? Какой выказал? Я павлина. Летающий будет. Он летает. Что это? Он Чиковой, что сука. произошло? Мираж <свет> сдох. Мираж. Что произошло? Я Дораз сейчас видимо. прочту его сообщение. Пусть что Нет. с ним произошло? Походу, он 오. передал <с tom> свой титул, этому уникшу. Это он нас Бедный. За... Он умер. Нет, он вроде Так. Действительно. Сейчас я мельща рыбой дам. На. Пойдем. Вы меня помните? за мной. Вы меня помните? Вы меня помните? Да Понятно. Когда упал, язык за Он не только Помимо памяти, нет, он нет, еще и язык... Нет, выспешны, сожрал Сыр, ты не должен... Сыр, ты не должен... Сыр, ты не должен... возможно, смеюсь, да, но ладно, Матвей Пердави... Пердович. Вот, вас зовут Сухарин, Савелий Пердатель. Вот. Идите в пекарню. Вот, вот, пекарня. Вас там спасут. Идите туда. Так, разбираемся с этим вычкозаваром. Привет, ребятки, я вернулся, не ждали меня? Нет. Нет. Больно, ты нам сдался. Ре ну, я думал, мы уже друзья. Вы Ладно, мы друзья. Ты на мне на. друг. Мы с ними справились. Ну так уже можно подружиться. Что Мас за талисман? Я не уверен, что вообще ты. Вейс. Э -э от, ты копия от, вторая, которая создала тебя создатель талисманом, да? Понятно. Это значит, что он скоро исчезнет. Безко. Ну ладно. Талисман. надо portrayed. поговорить с хранителем. Теперь остались два хранителя. Это я и.. И не могу сказать, кто мне надо идти. Ну, ладно, ну, ладно, я тоже пойду. Да, да, да, да, да, да, а -а -а. Где этот бездарь? Бездарь. Офигел. Итак, это э, ваш долгожданный да, Леди Бог. И сегодня на площади а супергерои или какого-то странного хранителя, который был из храма. Вы переключайтесь. Сам собой был Леди Бог. Убили. Ну ладно. Ой, здравствуйте, вы покупатель, как вас зовут? Я вижу прям на лбу написано сухарин. Мне сказали, что я сухарь, и что я треснулся головой и потерял дорогу. Был какой-то А, мистер Баг, это, я вам заказал билет в Дубае там, с мастером Фу... Вот вам на дорожку денежек. Сейчас я вам накину тут. Ну, а да, вот, держите вам денег, там, на еду, там, на одежду, там, штапочки тапочки новые купите. Поезд он там в таране, спросите у прохожих, да, Света, Олег, пойдем поговорим. Здравствуйте, учитель. Инстаграмка. Как хорошо, тебя закончить. Так что. Так. Здесь ужасные новости. Тарас. Теперь два хранителя осталось. Ты же и, и мистер Бак. Плохо. Остался и... хранитель ты и. все уже. Остался хранитель ты и. Ей надо было побыстрее выгнать. Мистер Бак, что сказал? Самое ужасное, слава богу, то, что я быстрее выгнал сухань отсюда, потому что это опасно. Вот, так а же, селись. как и мастеров, я отправила отсюда. Как резались узнала, а? Резалис узнала о узнала ранних когда даже мы с тобой не знаем, где он. Вот у меня такой же вопрос. И теперь мы не узнаем, где он находится. Потому что нам надо найти других хранителей, чтобы об этом узнать. Вот. Mm -hmm. Самое ужасное мистер Баб является хранителем и я хранитель. И. Плюс, подожди. Знаю. Ладно, нас спит хотя бы. Я не знаю, что. На самом деле, сейчас как-то по свободней шкатулка в полном праве моя не в полном ну, мистер Бак все равно без разницы он все равно может передаст он все равно Уж. подчиняется мне поэтому без... ой боже чего с не ходит вот. ладно Я... нам надо узнать пойдем посмотрим что может там по телевизору что-то показывает да я переживаю, а Джесси до сих пор не берет трубки. Ну, я здесь и трубки не беру. Здравствуйте. Это новости, Дарди. Шашлык. Из... Всем привет, с вами я, Дарья Бишпарбак. сегодня у нас грустные новости. Сегодня. Пойдешь, я пойду не хочу слышать новости. Там... Надя без Так, я возьму я вишневого пирога. Где yes, спрайт? Right. Mm. Вот он, и спрайта возьму. Все, пошел. Я вам. из одной бутылочки уже три получил. Я тоже. Это бизнесмен. Мы бизнесмены. Ладно, грустные новости, конечно да. но зато вот это ж, вот это вот мое мое. да твое твоя, но у меня вот такая же, я она где у меня в комнате лежит. ой. это моя странно. любовь, это моя моя, это моя, это моя любовь, странно, это хорошо. моя. Понимаешь? А давай ты мне ее подаришь. нет, это же моя любовь. А. ты песню а не слышал что ли? У меня такая была. ты богофи вообще песню не слышишь? Это моя любовь, Нет. это моя, моя, Ты меня в в Так, все. ладно. Чё тебя колбасит? тебя рыбы пахнет, вс, ладно, пойду спать. Нет, лучше пойдем. это, телек смотреть. О, с Викой как раз таки.